Нет, батя, со школы пришел. О, на сын. Ну как там в школе? Не обижают. Меня вот работа уволили. Никак. Это контрольная по русскому. Ну я надо дописать, а я ее не могу. Поэтому надо списать. Помоги, если сможешь. Так ты беж. Телефон же есть. А так, училка у нас перед уроками всегда телефон собирает, а если скажет, что нет, ну, обыщет. Поэтому надо как-то помочь. Ну тогда, я э, знаю, чем тебе помочь. Или бабушке спроси. Может, она чем-нибудь поможет. Хорошо. Что, внучек? У нас завтра контрольная, я хочу с ценой сдать. Ах, внучек, надо тебя учать русский. Васильев, ну ну сделай себе шпаргалки на бумаге. Эх, ладно. Батя, расскажи, как ты на уроках списываешь? На уроках говоришь? Так, надо у нее списать. Только как, вон как училка присленно смотрит. Свистяков, а куда ты смотришь? Косоглазия не получишь? Я к себе в тетрадь смотрю. Конечно, конечно. Списываешь. Что? Я самый честный, я сам решаю. Ага, конечно решу. Вон чуть не спалила. Эх, плакала моя тройка. Я ж ничего не учил.